Николай Бондаренко, кандидат от КПРФ Город Саратов, у нас на проводе Коля, какие новости, как тебе? Выборная а, кампания Ну, выбор, мять, не назовешь Это процесс назначения Или, я не знаю, процесс фальсификации Сплошной угу. Выборы очень грязные И я, честно говоря, участвую в них 10 лет, думал, как всегда, говорю Меня удивить ничем нельзя, но они В очередной раз, блин, меня удивили Это просто, просто Запредельно то, что они сегодня творили, на протяжении всех трех дней творили. – Какие у тебя цифры, на каком-то месте? – Ну, цифры пока еще предварительные, но, тем не менее, они мне ставят второе место. – Все-таки второе, впереди Единая Россия. – Впереди Единая Россия, пока, да, и, собственно, конечно, есть просто абсурдные, просто абсолютно какие-то сказочные иногда ситуации, где… Отрыв у Единой России идет в сотни раз а впереди меня, это просто невероятно. Ну вот, и ладно бы там, если больница, там, ну я согласен, там, наверное, такое можно допустить все-таки там бюджетники, но речь идет о населенных пунктах, которые, ну, просто не могут так проголосовать, это невозможно. Ну вот скажи конкретно примеры, приведи, пожалуйста, населенных пунктов, как оно могло бы быть, должно было бы быть по логике. Да, и да, как... да, например, вот есть город Палашов, где у меня сама окружная комиссия. Вот, я сейчас туда буду выдвигаться, 200 километров от Саратова. Так вот, там вот есть деревня рядом с городом. Там у меня, к примеру, 50, а у Единороса 350. Ну там просто людей столько не живет, а тут все уехали. Или вот, например, есть Таркадахский район. У меня там в районе, там условно говоря, 70, а у единороса 770. Ну так не бывает, это невозможно. Так, так, таких результатов просто нельзя придумать. Вот. И таких примеров достаточно много. Конечно, новизна этой избирательной кампании – это в первую очередь голосование на дому. Вот. Есть участки, где большая часть проголосовавших проголосовала на дому. Комиссия принимала решение о пяти выездных ур урнах одновременно чтобы это делать, проконтролировать нужно иметь как минимум 6 наблюдателей на участке, что по закону запрещено, просто физически не можем юридически не можем столько людей направить вот. и э, вторая вторая вещь, это вот это псевдооткрепительное удостоверение, вроде вся страна от них отмылась, сейчас выясняется, что оказывается нет, вот это теперь оно называется э, как оно, э, мобильный избиратель и люди голосуют и по месту своего прикрепления и заодно и по месту открепления. А там еще черт знает где. Вот. В целом, самое, наверное, что меня удивило в эту выборную кампанию, это просто запредельное по своей мерзости поведение силовиков, полиции, которые просто цепные псы режима в очередной раз они подтвердили для меня вот это свое свое название. Они арестовали практически всех моих, всех членов штаба, практически всех. Причем вот сейчас вот была абсурдная ситуация Балашов, это вот где у меня окружная комиссия, о чем я сказал, вот, мы туда, ну, для того, чтобы там велся правильный подсчет, честный, да, все-таки она аккумулирует не только свой город, но еще и территориальные комиссии, вот, газвыбор, там все такое, значит, послал туда несколько членов штаба, включая члена комиссии областной, это очень высокий уровень, и непосредственно окружен, и доверенное лицо. Их по дороге арестовали три раза. Причем в прямом смысле слова арестовали. Первый раз, первый раз там они отъехали от Саратова километров на 100. Их остановил э, плос ГИБДД. И говорит, вы, говорит, э, почему не останавливались на наш, на наш приказ? Мы вас вот симофорим вам, а вы, вы едете дальше. Мы вас сейчас за это арестуем. Они говорят, ну, мы что дураки, но ну, мы бы остановились, если бы нас тормозили. Значит... Э -э -э пассажиры все высаживаются, за ним подъезжает следующая машина, везет их дальше, проезжает 30 километров, их опять арестовывают. А, говорят, что водитель находится в нетрезвом состоянии. И вот так вот было несколько раз. Это просто какой-то идиотизм, то, что сегодня происходило. Сейчас был в здании территориальной комиссии, подвозят протоколы, прямо к зданию территориальной комиссии подъезжает э, наряд полиции и забирает одно, одного из доверенных лиц по подозрению, что якобы на него есть заявление и нужно срочно его просить. Мы возмущаемся и говорим, ну как, идет избирательный процесс. Это вмешательство выборы? это запрещено уголовным кодексом. Вы не имеете права, вызывайте по, по повестке, делайте как бы вот, все законные вот эти все а, подходы. В конце концов, какие процессуальные действия а, после 10 часов вечера? Что че, че за идиотизм-то? все забрали, арестовали, убезли, все, что хотите, то и делайте. Вот такой, такие выборы. Скажи, пожалуйста, вот люди, которые арестовывают, подтасовывают, как мы предполагаем, они это делают, как ты понимаешь, за деньги, или они чувствуют превосходство в этот момент над другими людьми, или сами уже властью себя чувствуют. Вот что происходит с нормальными русскими людьми, братьями и сестрами, когда вдруг получают приказ они бить других братьев и сестер, тоже россиян. Вот что с ними происходит? Понятно, что на низовом уровне людей, конечно, терзают, как мне кажется, определенные эмоциональные какие-то переживания, вот. но если взять уровень выше, мне очень напоминает эту ситуацию Великой Отечественной войны с полицайщиной, где люди действительно настолько морально деградировали, что видят в этом даже, наверное, какое-то удовольствие, и ну, раз общаясь с тем или иным там, чуть выше звеном, да, ты видишь определенные ухмылки в их глазах, какое-то превосходство над тобой. Они пытаются показать, какие вот они значимые, как они могут увершить судьбу людей, даже учитывая, что это все незаконно абсолютно. Это просто, да, какая-то просто деформация профессиональная. Они во многом перестали быть людьми. Сами не понимают, какую они роют яму и себе, и своим детям, и будущим поколениям, и всей стране. Ну, подожди, никакая власть не может стоять на людях, которые сегодня предали сами себя, свой долг, мораль. Завтра они предадут также и Путина, и власть. Ну, это как генерал-власт, который сначала предал Сталина, потом предал Гитлера в пользу англичан, потом и Черчилль был готов кинуть к американцам, бежать, ну и так далее. Вот как ты думаешь, будущее твоей ситуации есть политическое? Ну, будущее – это катастрофа, это... Падение в пропасть – это разложение и неизбежный крах, потому что построить систему только на одних деньгах, да и денег ты, им по большому счету не платишь, что они там получают да? на, на эти деньги нельзя комфортно существовать, это точно, и детей обеспечить всем, что необходимо, поэтому, да, конечно, это просто вопрос времени, система выстроена без какой-либо поддержки и опоры на общество, такая система всегда нестабильна достаточно малейшего шороха там или ветра или там, искорки и пламя которое разгорится уже ничем не потуше. поэтому да власть сегодня просто временщики пользуются случаем набивают свои карманы и если есть возможность вот так проводить такие грязные выборы чтобы типа как усилить свою политическую систему ну вот мы видим да что они это делают без оглядки без зазрения совести и кто тот единорос, который тебя опережает? Что за человек, хоть фамилия какая? Местный олигарх, люди ничего доброго про него сказать не могут. Господин Воробьев, он тоже депутат Саратской областной думы, как, так же, как и я. За три с половиной года, сколько он является депутатом, ни разу не открыл свой рот и не высказался в пользу людей. Ни разу. Зато на фоне этого проголосовал за все самые мерзкие инициативы власти. И пенсионная реформа, и обнуление Конституции, и все штрафы, налоги, все эти попытки залезть к людям в карман. Все это он не просто голосовал, а продвигал, был одним из инициаторов этих процессов. Поэтому, конечно, что люди доброго про него не могут сказать. Ничего. И какой же у него отрыв от тебя, невзирая на все это? В два раза. Ого. Ого. В два раза. А учитывая, что еще не сдавались деревни, отрыв будет гораздо больше. М да.